Вот как происходит пищеварение у простейших, например, у амебы. Встретив на своем пути бактерию или одноклеточную водоросль, она медленно обволакивает добычу с помощью ложноножек, которые, слившись, образуют пузырек, пищеварительную вакуоль, в нее из окружающей цитоплазмы поступает пищеварительный сок, под его воздействием содержимое пузырька переваривается Образовавшиеся в результате питательные вещества через стенку пузырька поступают в цитоплазму, из них строится тело животного. Непереваренные остатки перемещаются к поверхности тела и выталкиваются наружу, а пищеварительная вакуоль исчезает. Для переваривания пищи одной вакуолью амебе требуется от 12 часов до 5 суток.